Друзья, здравствуйте! Меня зовут Анна. Я вас приветствую из солнечного города Сочи. И сегодня я хочу с вами поделиться первыми результатами применения новой косметической линейки корпорации FAHO. После 40 лет мы все задумываемся, как же нам сохранить свою красоту и молодость, сохранить свое лицо и свою кожу. К сожалению, солнечные лучи, которые большее время года присутствуют в солнечном городе Сочи, неблаготворно влияют на нашу кожу, потому что она открыта всем ветрам на кожу лица. Соответственно, мы принимаем на нее все удары, в том числе солнечные лучи, которые пересушивают кожу и, соответственно, ведут к быстрому ее увяданию очень много лет я боролась с проблемой своего лица с пигментацией, которая очень быстро появлялась весной и в зимний период я различными способами различными средствами косметическими я пыталась все же убрать это какой-то результат достигался но весной он возвращался вновь защитные средства к сожалению не всегда приносили тот должный эффект который Который, которого бы хотелось и двухнедельное применение косметической линейки базового ухода принес свои плоды буквально через две недели я заметила как светлеет моя кожа и уходит пигментация как сокращаются поры и кожа становится более упругой и сияющей как уходит купероз как подтягивается овал лица я бесконечно благодарю корпорацию Фахоу за эту новинку, за пептидный комплекс с лифтинговым эффектом домашнего использования. Я рекомендую каждому из вас его попробовать. И будете молоды, красивы и счастливы. Я люблю вас. Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Галина Елена. Я из города Кирова. Спешу поделиться с вами потрясающими результатами после применения новой косметики корпорации fohow а, Вообще я привыкла пользоваться достаточно дорогой косметикой для ухода своего а, лица. Поэтому, а, когда начала после 30 замечать уже возрастные изменения своей кожи, это, конечно же, мимические морщины, тем более этот человек вообще очень эмоциональный. А, кто меня знает, это точно отметит, мимические морщины, также сухость кожи, то есть нет такого увлажнения, да, и стянутость, резкий спад тургора кожи, то есть это провисание, да, то, что все, все, что нам не нравится, так скажем. И когда я познакомилась с этой косметикой, наконец-то это настоящий подарок от компании, две недели использовала его и э, заметила потрясающие результаты. Это уменьшение мимических морщин. Вот, кстати, сегодня на мне нет тональной основы. Это тоже заметьте. И э, кожа более розовая, более ровная. Она подтянутая, она увлажненная, она... Э, вот эта косметика помогает выровнять тон кожи и подтянуть ее, избавиться от мимических морщин и выглядеть всегда молодо, красиво, свежо. Я думаю, что когда вы будете использовать этот набор, вы обязательно прочувствуете вот эту бархатную заботу компании о вашей коже лица, о вашей молодости и красоте. Пользуйтесь обязательно, пробуйте и э, пишите свои результаты. Обязательно сделайте фото до и после. Очень жалею, что я этого не сделала. И э, я думаю, что вы обязательно оцените эту косметику. Добрый день! Спешу поделиться с вами личными результатами применения полипептидных косметических комплексов ПХУ. После первого использования я заметила, что моя кожа стала напитанной с эффектом свечения изнутри, а к вечеру она осталась гладкой и увлажненной, что меня чрезвычайно, конечно, порадовало. Пигментное пятно на моем лбу через три дня использования стало менее заметным, его границы размылись. Я благодарна нашей корпорации за такую сильную косметическую продукцию, результаты применения которой сродни походу в косметологический кабинет. Желаю вам красоты, гармонии и вечной молодости. Здравствуйте, уважаемые партнеры, гости, дорогие друзья, кто присоединился сегодня к Всемирному Дню Здоровья Корпорации ФОКО из разных уголков мира. Сегодня мы говорим о результатах состояния нашего здоровья не только изнутри, а также делимся первыми положительными эмоциями, ощущениями, результатов внешнего состояния самого большого органа – это кожа. Хочу поделиться своими результатами как специалисты корпорации Фухоу по концепции Янген -Ян, уход за внешностью и тех женщин, которые начали регулярное использование косметических комплексов, полипептидный комплекс против морщин Фухоу для ежедневного ухода и полипептидный восстанавливающий комплекс мультипептид серум профессионал К. Со дня официального старта выхода в массовое пользование. Хочу сказать, данные комплексы являются яркими представителями здорового, эффективного и системного метода замедления процессов старения. За короткий срок, всего 2 месяца использования, можно смело заявить о том, что пептидная косметика – это Современный и понятный супергерой. Я вижу результаты молодых женщин, которые делятся со мной по использованию для профилактики, защиты от первых проявлений несовершенств на коже, как дряблость, первые морщинки, заломы, потери упругости и результаты женщин с явно выраженными признаками старения. Что мы видим? Повышается упругость, эластичность тургорт и плотность кожи. Подтягивается вал лица, разглаживаются морщинки и заломы, мышцы становятся расслабленными, купируются воспалительные процессы, повышается естественная защита кожи, уменьшается отечность тканей, улучшается микроциркуляция, осветляются пигментные пятна различного происхождения и часто задаваемый вопрос. В каком возрасте нужна косметика с пептидами? Точной цифры нет. И не стоит ориентироваться на возраст в паспорте. Все куда проще. Делайте акцент в первую очередь на состоянии кожи. Виды положительные и качественные результаты наших женщин. Рекомендую применять косметику с пептидами не только в качестве антивозрастного ухода, но и для профилактики защиты от первых появлений несовершенства на коже. Залог эффективности пептидов – это регулярность. Желаю каждому из вас иметь в своем ежедневном системном уходе популярный, эффективный, новомодный компонент для молодости кожи – это пептиды в косметике корпорации.